Доброго всем денечка! Как-то давно в таком вот формате не представлялась вам. Все на улице, все со цветами. А тема сегодня такая, знаете, вот разговора болтаночка. Я просто о своих желаниях, о том, что, конечно, мечты сбываются. В октябрь действительно у меня месяц исполнения желаний. Это месяц, когда я родилась, в октябре. Я по знаку зодиака весы. И сижу вот сегодня среди тех подарков, которые мне подарили мои друзья, близкие. Чему я несказанно рада. Это, конечно, опять же, видите, как не так просто, наверное, все это дарится. Вот подарили мультиварку. Мне надо ее осваивать, потому что я не знаю многие ее функции. Там, печь еще что-то делать в ней, ну я попробовала один раз сделать просто капусту с мясом тушила, поставила на определенное время, знаете, это очень удобно, мне понравилось, очень понравилось, но это только мое начало в качестве экономии времени, конечно, это очень хорошо. Я так как где-то мысленно задумывалась, хотелось бы, конечно, мне было ее приобрести, но вот тут видите, как подарили. Опять же, о наших планах, о том, что сбывается Такой замечательный цветочек мне подружка подарила. Я не знаю название, но типа колонхоль, наверное, какой-то очень, очень плотные листочки. такие, Ну, красивый цветочек. Она говорит, вот ты любишь цветы, вот тебе цветочек. Хлебопечку подарили. Надо вот, опять ее осваивать. Вот видите как. Мозг всегда должен работать, всегда должен на какую-то технику, на развитие. А вот запищала, это хлебопечка из стекла хлеб. Так что можно жить в деревне, нету жить. Есть мультиварка, есть хлебопечка, яблокоорезка. Я уже не говорю там о микроволновой печи, есть все буквально какая-то техника, которая тебе нужна в обиходе. Есть личные желания, которые должны исполниться. Я очень хотела заменить все свои сковороды. Они такие уже скажите, старые, все уже. Ну, может быть, чугунную сковороду нет смысла менять, но тем не менее хотела что-то приличное. Если вы знаете, то в республике Татарстан а у нас такой есть небольшой городок, называется Кукмар, производит отличную, отличную посуду. Посуда такая летая хорошего хорошего качества потому что у меня уже а, уже есть что-то из этого разряда не ты брала а тут я захотела с ковороду да не одну и две думаю парочку потому что вот, я купила вот видите какие вот у них высокие бортики вот это мне очень очень понравилось тут высокие бортики такие все-таки и не разбрызгивается так там масло скажем вот видите фабрика кукмара я бога ради я не, рек... не занимаюсь там рекламой сейчас сейчас такая, такой продукции очень много во всех там хозяйственных магазинах торговых центрах но меня поразил вот эти вот такие ручки толстые такие хорошие вот они вставляются можно его вынуть замечательные тяжелые они но так и написано это мраморная толстостенное. толстостенная Посуда, она, конечно, к разряду дешевых не относится, я скажу вам, не относится. 1585 рублей стоит вот эта сковорода с ручкой. И то это без, без крышки, потому что у меня крышка есть силиконовая. И достаточно крышек, поэтому я взяла без крышки. 1500, но видите, как у нас тут недалече открылся магазин хозяйственный новый. Видите, там предприниматель... Хозяин этого магазина, он для именинников. У нас есть в этом магазине карта. Для именинников дали мне 10% скидку. В общем, вот, на эту посуду. И вот такую я еще взяла маленькую. Это 26 сантиметров диаметра. Это 22. Тоже очень. Я пробовала их уже. Ну, посуду достойные к употреблению хватит уже с парами пользоваться думаю уберу я их потому как потому как уже все и время вышло представляете там 40 с лишним лет замужем я все одно и то же сковородой пользуюсь тебе дала свекровь. поэтому <laughs> решила поменять И еще один подарок мне дала, мне подарила подруга. Я просто в восторге от, от этого. Сейчас я покажу. Ну, или просто это огнеупорная, огнеупорная такая сковорода, керамика. Очень толстая, тяжелая она. И в ней можно печь просто открытый пирог. Открытый, закрытый. Ну, то есть ставить его в духовку. Это вот специальное такое блюдо, блюдо жаровня, да? И, и к ней иметь вот такая подставочка. То есть, чтобы поставить... На стол красиво, берете ставочку, ставите, и все очень на стол можно как в качестве торжественного блюда преподнести. Очень будет красиво смотреться, ну, нежели в сковороде, не в сковороде, а вот в таком красивом блюде-сковороде. Мне это очень прям, к душе, скажем, то, что мне прям понравилось. Я именно это и хотела. Вот видите, какие у меня новшества появились на кухне. Ну, знаете, ну раз дарит то, что лежит там годами. А зачем это надо? Ну, тут то, к тому же это был подарок супруга. Так, сейчас я отобью свою кухонную отварь. Так, вот в стороночку. Покажу, что подарю муж -то. И как же выглядит подарок от мужа. Вот, мы с ним пошли, выбрали себе такие красные сапоги. Это даже не сапоги, полсапожки а такие. Они утепленные. Очень такие. Тепленькие. И подошва у них удобная. Ходить не скользящая такая. У нас есть такой замечательный магазин. Здесь называется лопоток. И обувь так достаточно ну, щадящие. цены такие. Не какой-то супермаркет. Но хороший обувной отдел. Мы сейчас по рынкам не ходим. Вот такие вот полные сапожки, Видите, как красиво. Вот. Так что многие, наверное, считают, что в 60 не одеваться, не обываться не надо. Неправда. Типа ходи так, как хочешь, в своей деревне. Ну нет, я так не считаю. Я так не считаю, потому что в человеке должно быть все прекрасно, замечательно. Ну, а если женщина не хочет одеться, не хочет красиво выглядеть, это уже не дело. Закончился сезон огородный такой, активный. И лето прошло такое, очень активное лето вот было у меня, потому что началась эта пандемия, проблема всей страны. И дети приехали сюда, в деревню, они жили здесь, дети сына, привезли девочку к племяннице. Было очень и весело было, и, конечно, надо было ведь за детьми смотреть, ухаживать, стирать, готовить. Вот, Сейчас все, они пошли в школу, все замечательно. Вот, И наступило вот время отдыха для Мо Мои намеченные планы ⁇ это действительно сходить на корректировку бровей. Значит, надо сходить, сделать ноготочки и, и, по, и пожить э, заботами о себе, о своем здоровье, о заботе, побольше уделить внимание супругу, побыть и вместе вдвоем подольше. Другое время, уже наступило другое время расслабиться, где можно. И в этом видео я хочу сказать предложение темы подарков. Огромное спасибо всем подписчикам, друзьям, всем моим друзьям по YouTube, ВКонтакте очень много в группе я там состою, было очень много поздравлений. Огромное всем спасибо. Я всегда так про себя думаю, что хороших людей, отзывчивых, добрых, честных очень много в этом мире. Всем. Огромное спасибо, дай Бог вам тоже всем здоровья. Самое главное, здоровье вот сейчас в эту нелегкую пору, которую мы опять проходим осенью. Не болеть, не болеть, не болеть э, ни вам, ни вашим близким, чтобы в доме был покой, радость, хорошее настроение. Хорошее настроение бывает тогда, когда вы здоровы. Вот немножко похвалилась я вам о том, что мне подарили на день рождения. А вообще я всегда, кончается уже год, я строю планы определенные на начало следующего года. Я веду, как я говорю, поминальник такой, и ну, а для себя начало года, мои хотелки, я их выписываю, и потом обязательно в порядке я открываю их, и думаю, что же мне надо сделать, чтобы я хотела видеть на следующий год, ну, именно у себя или там, вот, по строительству дома мне хочется что-то тут преобразовать. И я всегда это пишу. Поэтому свои желания надо всегда писать, и как правило, они исполняются. Я вам хочу сказать еще такой случай, который был самое мной уже давно, правда. Я, я действительно очень хотела, чтобы был дом вот здесь, где сейчас мы живем, я очень очень хотела. Долгое время у нас этот участок стоял, просто пустым мы здесь, как говорится, у нас в квартире, квартира в городе. И мы приезжали сюда, сажали картошку, как раньше же было, давали в организациях там участки сажали, а то думала, ну пусть будет постоянное место для посадки картошки. Мысль все равно была, что хочется дом, и я написала маленькую-маленькую записочку такую, где было написано «Я хочу свой дом, чтобы у меня там играли дети», звучал детский смех, в этом доме поселилась радость. В общем, я вот так примерно вам говорю, но так вот слова были таковы. Это была очень маленькая записочка, вот прям такая небольшая. И меленько-меленько там было написано, в частности, про этот дом. И я куда-то положила это в книгу и забыла, совершенно забыла про нее, про эту записку. И прошло уже много-много лет, представляете, я в этой книге что-то перебирала и нашла эту записку. И все что, что, я там писала, оно исполнилось. Поэтому наши слова, особенно написанные, они действительно идут туда во вселенную. Ты их просишь, что ты просишь, вот и Господа просишь о том, чтобы Он тебе дал. Обязательно оно дается. Только надо просить, просить от души, действительно с огромным желанием. Поэтому сейчас в этом доме и дети, и внуки, собирается большая семья. И, в общем-то, решение построить этот дом, хотя оно было очень нелегким в те времена, там всякие разные, какие были, какие мы переживали, было очень непростым строительство дома. Ну, потихоньку-потихоньку, конечно, все это двигалось. Пишите о своих желаниях, куда-то складывайте их какую-то определенную там тетрадочку, книжку и перечитывайте их. Всевышний сверху дает все, что вы желаете, только надо просить. Будьте здоровы! Мир вашему дому!